Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на очередном интервью, где мы будем знакомиться с нашим новым спикером, человеком, который будет делиться своим опытом просто вот годами практики. И сегодня я с удовольствием хочу представить профессионал в своем деле Денис Кайгородцев. Денис, добрый день! Добрый день, Сергей! Добрый день всем зрителям! Денис, ну, давай по традиции а, начнем с того, что познакомимся. Расскажи немножечко о себе, чем занимался, как пришел к тому, что стал экспертом вот в своей а, области. А, ну, хочу начать с того, что а, в моей жизни было две боли, так скажем, да, спортивные. То есть а в спорте я уже довольно давно, то есть более 20 лет. Но а, профессионально и серьезно занимался а, плаванием и занимался, а, так скажем, разновидностью тяжелой атлетики – это пауэрлифтинг и жим лежа. Да? Mm -hmm. То есть а, это два вида спорта, где я прям фанател, мне срывало голову, я хотел результатов, хотел а, побед а, и хотел развиваться вот именно в этих двух направлениях. Почему-то они меня зацепили более, больше всего. А, так я из плавания перешел потихонечку в тяжелую атлетику, стал мастером спорта. Потом э, в моей жизни настал такой период, когда я стал понимать, что э, я могу учить людей. То есть я педагог по образованию, и mm -hmm. ко мне как-то так потихоньку начали обращаться люди, э, начали обращаться друзья. Нап напиши ко мне программку. вот, Я начал писать программу... по пауэрлифтингу, правильно? Да, по пауэрлифтингу, по жиму лежа. Вот. И это стало приносить довольно-таки хорошие плоды, такие результаты. То есть мы участвовали на соревнованиях, занимали места, выполняли разряды спортивные. Вот это вот, что касается именно моих увлечений. Да? Второе, о чем хотелось бы сказать. Сейчас мы запустили проект с моим другом совместным. Совместный проект э, э, спикер э, вашей компании Изи Бизи Владимир Древс, да, то есть он mm -hmm. э, консультирует по вопросам питания, да, а я консультирую по вопросам спорта. И вот сейчас мы с ним соединились, так скажем, да, в один такой эффективный, мощный союз вот, и продвигаем свой продукт. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть получается, э, давай немножечко о себе интересно. Давай, знаешь, я как бы тоже, ну не то, что тоже, не пауэрлифтингом, но у меня очень много друзей, мы вместе ходили, скажем так, в качалку, они занимались русским жимом, ну вот, жимом непосредственно. Да? Скажи, какие достижения? Потому что я же смотрю, у тебя вес какой? Средняя категория, правильно получается? Сейчас, Когда я выступал, у меня была весовая категория 90 кг. Я стал кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу, мне было 19 лет. Тогда я весил 82 с половиной, была категория. А пожиму лежа, когда я стал мастером, у меня уже вес был 90. Лучший результат, И, я помил... твой, Да, лучше, Вот хотел спросить, какой лучший был? 180 кг. Это мастерский В Два раза. Два раза, два собственных это шикарно. Веса. Я почему спрашиваю, что наоборот, когда вот вес меньше, скажем так, да, то ну, в два раза это, это как муравей получается. Когда здоровые дядьки приходят, ну да, там они, конечно, 200 жмут, но он и весит 150. Сергей, ну это такой, конечно, путь очень интересный, захватывающий. Прям, я был поглощен в него полностью. Это я круто. Когда ты э, начинаешь со 100 килограмм, там 100, 110, 120, вовлекаешься в процесс, пошел-пошел дальше, все, у тебя дальше просто как будто какой-то э, энергетический поток возникает, да, вот, это вот вот я еще о чем хотел сказать, э, когда человек не занимается, спортом, допустим, или каким-то делом, в котором хочет себя реализовать, у него же как энергетическая пробка такая возникает, да? То угу. есть энергия не идет, он себя не реализует. Да, Но когда да. перерос вот эту границу 130-140, такое ощущение, как будто мне эта пробка просто вылетела, да, все, энергия пошла, и я просто уже не мог остановиться. Это очень угу. просто... Но это, знаешь, это то же самое, как вот есть какой-то психологический барьер на определенном весе. То есть вот да. ты, ты считаешь, что этот потолок, ты, его, ну, ты вроде понимаешь, что ты можешь, но психика. Псих, вот пока эту барьер не убрать, дальнейшего роста, соответственно, не будет. Да, понимаешь? и вот в тех курсах, которые я буду давать на изи бизе я так подумал, что можно будет сделать отдельный урок, который будет именно освещать тему вот эту энергетическую. да, То есть как вообще, как начать, как сдвинуться с места, есть ли вообще потолок. Это угу. очень интересно. Супер, классно. Хорошо. А, давай тогда, Денис, перейдем к твоему курсу. То есть, как у тебя называется курс? Что в нем будет? А, о чем он будет? Сколько там будет уроков? Ну и вот поподробнее сейчас. Давай тогда про него. А, Сергей, а, значит, по плаванию конкретно, все, что связано с плаванием, а, курс будет называться Аква. А, там угу. будет 6 уроков. А, в эти шесть уроков будет входить... А, Детское плавание, спортивное плавание, то есть для продвинутых людей, да? будет урок для тех людей, которые вообще не умеют плавать, то есть они не знают с чего начать, будет урок, связанный с темой сколиозов, грыж межпозвоночных, протрузий, господи, чего там только у нас нету заболеваний каких, вот, то есть это все будем рассматривать. И вспомнить еще, что... А, ну, конечно, лишний вес. То есть лишний угу. вес. Как, как начать плавать так, чтобы раскрутить свой обмен веществ, разжечь огонь пищеварения путем правильного питания и какую нагрузку подобрать конкретно в бассейне, чтобы начать терять вес. Потому что эта тема актуальна. Я сейчас работаю в одном московском клубе в бассейне. И я просто наблюдаю. Количество людей, которые приходят плавать, во-первых, они делают это неправильно, они э, не теряют вес абсолютно. То есть, казалось бы, да, вот плавание там акваэробика пожалуйста, жги, жги свой жирок, но не получается угу. почему-то. А почему не получается как раз мы будем разбирать вот на этом курсе все эти вопросы. То есть, нужно разобраться конкретно в питании, какие какие продукты э, употреблять в повседневном рационе и э, правильно. А, дать нагрузку в бассейне. Но чтобы нагрузка была правильной, нужна техника. То есть без техники а, человек не сможет расплыться. Да? То есть я буду давать советы, с чего начать, как вообще довести себя до нужного уровня, чтобы тело, так скажем, а, обрело какой-то силуэт. Да? То есть у мужчин ушло пузо, так mm -hmm. скажем, да, животик. А, женщины смогли, а, так, так скажем, проточить свой силуэт бедра, ягодицы, осиную талию и так далее. Хорошо. Денис, тогда у меня такой вопрос. Смотри, у нас, мы, скажем так, был опыт да, по марафону фитнесу, и мы, знаешь, с каким столкнулись таким сложным моментом. Это именно как передать через технологии, через онлайн вот эти вот упражнения. Потому что когда ты это делаешь в прямом эфире, то есть это определенная камера, и ты отходишь или еще что-то, звук теряется. У тебя это как будет? В записи. То есть запись да, позволяет, то есть когда оператор снимает, ты показываешь все там правильные действия и так далее. Как у тебя будет именно вот, технический курс выглядеть? Вот, Сергей, как раз мы подобрались к моему второму проекту. Uh -huh. Я запустил канал на YouTube. Да, то есть каким образом люди будут обучаться? А, проект абсолютно бесплатный. То есть любой человек, который хочет научиться плавать, либо поставить технику, mm -hmm. откорректировать какие-то движения, он может заходить на этот канал и там прямо с нуля. Да, то есть, а Пошаговые упражнения от нуля и вплоть до выполнения спортивных разрядов. То есть я веду с одной стороны удаленную работу с людьми, то есть э, рассказываю, консультирую, э, даю рекомендации, что вообще нужно сделать, чтобы упражнения получались. Да? И со второй стороны это будут видео практические, то есть человек заходит, смотрит э, набор упражнений для отработки какой-то определенной техники, приходит в бассейн, отрабатывает, снимает это все на видео и присылает мне. Далее я уже смотрю, разбираю, подсказываю. Вот <съем> так Понятно все. Понятно. То так, есть ты... будет как теоретическая сторона, так и практическая сторона. То есть, практически, это те, кто занимаются плаванием, они снимают то, что они делают, и отправляют тебе, и ты уже даешь консультации. Да, либо те, кто не занимают, они записываются в бассейн, начинают с нуля, из самых элементарных азов, потом, когда понимают, что они уже что-то могут, да, они просто берут, снимают видео, отправляют мне, я смотрю. Mm -hmm, mm -hmm. Интересно, хорошо, хорошо Что еще, то есть у тебя основной, основной ну, курс будет аква, правильно? По пауэрлифтингу, по пожиму будет что-нибудь еще? Да, конечно, то есть будет отдельный блок по фитнесу То есть там мы будем разбирать, опять же, вопросы питания Как похудеть, как набрать мышечную массу Как развить свои силовые способности То есть там уже будет такой курс по тренажерному залу, так скажем да, mm -hmm. По тренировкам на суше то есть прям полностью программа, с чего начать, как лучше выбрать программу, какой подобрать тренажер, какой подобрать, я не знаю, там, количество подходов, вес и так далее. Все это ты будешь рассказывать. Да, и как, самое главное, как правильно худеть и как правильно набирать массу. Потому что люди зачастую, которые ударяются в этот спорт тяжелый, угу. ну вот я, я имею в виду про мужчин, они хотят раскачаться, да? они хотят иметь фигуру перевернутого треугольника. То есть узкую талию, широкий плечи. Uh -huh. Они начинают кушать все подряд. То есть и булочки, и шоколадки вход идут. В общем, растет масса за счет быстрых углеводов. Это неправильно. Да? То есть, я подберу продукты, которые идеально подходят для набора мышечной массы. Вот мы с Владимиром Древсом, я говорил, проект у нас запустился. Владимир Древс использует в своих консультациях а юридический подход. Да? Uh -huh. Я использую в своих консультациях разные источники. То есть где-то это мой опыт, где-то это опыт других тренеров, зарубежная литература, русская литература. То есть это такая своего рода компиляция. Я это все соединяю, все вместе. Перерабатываю, нахожу для себя да, самую верную теорию и выдаю людям. Uh -huh. Понятно. То есть, это будет такой курс и для спортсменов, и для тех, кто хочет, в принципе, ну, начать так правильно питаться, если он спортом занимается. Очень интересно. Хорошо. Да. Сколько примерно будет уроков у тебя в каждом курсе? Сейчас, на данный момент, я вчера так накидал примерно, это где-то 6 уроков по плаванию будет. И по фитнесу примерно то же самое, от 6 до 10. Mm -hmm. Вот смотри, здесь есть вопрос у нас в чате. Отложение солей, особенно когда образовывается горд, горб. Хотя пока маленький горб. Вот, я не понял вопрос, но это, наверное, поможет ли плавание наверное, в этом? Может быть, вопрос был в том, почему вообще эти соли образовываются? Ну, ну смотри, я тебе прям дословно. Отложение солей, вопросительный знак. Особенно, когда образовывается горб, хотя пока маленький горб. Все. Ну, опять же, как зовут человека, который задал вопрос? Яна. Яна? Да. Девушка. Да. Значит, Яна, опять же, возвращаемся к тому, что... Это так, так скажем, начнем с питания, продолжим спортом, да, то есть если вы будете ä, правильно заниматься спортом, вы будете ä, правильно кушать, у вас никаких отложений солей не будет, у вас организм будет работать настолько мощно, настолько чисто и быстро, что эти соли, они просто не будут скапливаться, да. То есть э, здесь, в принципе, как плавание, так и фитнес э, помогут, потому что у вас общая система организма начинает работать на ура, так скажем. Да? А если вы все это еще умеете поддерживать, не кушать лишнего, не кушать, опять же, много соленого, да, то э, никаких горбов, никаких отложений солей не будет сто процентов. нужно mm -hmm. за собой следить, это работа, конечно, в любом случае. Mm -hmm. Ну, вот она еще раз спросила, по этому вопросу будут консультации? но ну, мне кажется, ты уже ответил на него. Я тоже так считаю. Хорошо. Так, друзья мои, есть ли у вас еще вопросы к Денису? Если нет, тогда у меня еще один вопрос. И что ж, будем тогда ждать, Денис, твои курсы. Так, сейчас пока ждут. У меня такой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, вот основную, ну, назовем так, Пользу, далеко какая вот основная аудитория все-таки в возрасте, кому твой курс больше подойдет, может быть, детям, мал, скажем так, молодым людям, да, взрослым или пожилым, вот кому больше ты его посоветуешь. Понятное дело, что он всем подойдет, но вот настоятельно рекомендуешь, кому воспользоваться. Все-таки, Сергей, этот курс будет больше предназначен для людей, у которых есть лишний вес, потому что я работаю и наблюдаю, что действительно с возрастом обмен веществ ухудшается, да, происходит набор жировой массы, потому что человек не понимает, вернее, не то что не понимает, не недопонимает. Вот так вот более, более четко можно это сказать. А, как нужно питаться правильно. То есть, когда разговариваешь с такими людьми а, и спрашиваешь, а откуда у тебя лишний вес? А, что ты кушаешь? Он отвечает, что слушай, ну я не кушаю мучного, я не кушаю булок, я не кушаю конфет, я ничего не кушаю, но почему-то вес у меня растет. То есть, угу. в, это, в этом случае всегда где-то проскользают какие-то если так можно выразиться, ошибочки, косички такие мелкие, да? то есть их надо убирать. Вот, поэтому курс предназначен все-таки больше для таких людей, то есть чтобы помочь понять вот эту вот матрицу питания правильную, да, чтобы помочь расплыться людям, то есть вот эту выбить, вот эту энергетическую пробку, да, про которую я говорил. Mm -hmm. Когда этот энергетический поток пойдет, человек начнет худеть, у него появятся результаты, он вообще забудет о том, что такое лишний вес, и поймет, что а как же я раньше сидел на месте и бездействовал, да? то есть, наверное, наверное, так, наверное, все-таки для людей с лишним весом. Все, все, отлично, прекрасно. Ну, я думаю, это прям... Действительно, сегодня такая одна из самых ключевых проблем, которая у многих существует опять же, все эти сложности и трудности из-за незнания. Потому да. что, по-хорошему, никто не знает, как, где, что, как выбрать продукты, как их сочетать, что можно, что не нужно. Нигде же этому не учат. Институтов нет, в школах это не преподает. Ну да, и еще, Сергей, одна такая актуальная проблема это межпозвоночная грыжа. То есть, это проблема возрастная. Да, после 45-50 лет практически у всех людей есть грыжа, но не все далеко чувствуют боль и не знают о том, что она есть. Да? Но потом может произойти такой момент, когда у человека просто что-то включилось в спине. И человек понимает, что надо что-то делать, да. А многим людям вообще противопоказаны прыжки и вертикальная нагрузка. То есть вот для этого как раз и есть плавание, да? То есть я буду давать комплекс упражнений, которые, э, во-первых, эти болевые ощущения будут устранять, убирать, да, и как профилактика с другой стороны, да, то есть чтобы эта грыжа не давала о себе знать. То есть вот с такой стороны еще можно посмотреть. Лишний вес и плюс, э, так скажем, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, да, то есть вот это все в курсах будем просматривать, разрешать эти проблемы. Замечательно, хорошо. Денис, тогда скажи, пожалуйста, когда уже примерно твой курс выйдет, еще неизвестно, да? Пока еще неизвестно, но я думаю, что через недельку-две уже будет. Прекрасно, хорошо, хорошо. Вопросов пока в чате нету, то есть как бы все говорят здорово, ждем, ждем, ждем. Тогда что получается? Мы действительно ждем курс интересный, нужный, необходимый, тем более, когда такие профессионалы будут его рассказывать. Вот, Денис, спасибо большое, что сегодня пришел, поделился курсом, рассказал, о чем он будет, ответил на все вопросы. Мы с нетерпением будем ждать выхода твоих. Сергей, вам спасибо большое. Хорошо. Ну что ж, друзья мои, на этом мы прощаемся, увидимся в самое ближайшее время, потому что у нас... Каждый день, каждый день к нам приходят новые спикеры, и, естественно, мы со всеми будем вас знакомить. Увидимся на следующих интервью. Хорошего вам дня, удачи, пока-пока. Друзья, пока.